Он, скорее всего заколочен полностью ну, ничего не за свет платят что-то получается? наверно дом не просто заколочен замурован вообще да старящие вообще mm? Наверное, пристройка хочу под балкой идти. Уж точно. А прометь было. Кинул прям на, на то, на чем стоит опора всего, всей крыши, блин. Очень, очень, очень, очень в плохом состоянии, блин. Просто я вижу часы, походу, с кукушкой, и мне очень интересно к ней подобраться. Так, ну это вот, по-моему, балка висит вот на этой балке, она не должна упасть. Они а не, не с кукушкой, обычные часы. Так, с камеры с этой не получится, наверное, заснять. Засниму со своей. Ничего не трогаю вообще, никакие близделы, даже в шутку. Диман! Не надо. Она прям надо мной висит. Я, конечно, понимаю, ты шутник и хочешь охранительных кадров, но я думаю, это будут последние наши охранительные кадры. Ну, нет, будут потом охранительные кадры, как я тебя откапываю. Или нас потом, через неделю, кто-то откапывает. Или месяц. Через неделю, через месяц. Через год бы нашли. Нет, я не буду этого делать Только старинное зеркало Больше ничего интересного Старинное деревянное зеркало У него вверху маленькое зеркальце и внизу здоровое. Круто. Посередине печь была как камин, похоже. Сангрита, это алкоголь семь процентов. Сангрита, по-моему, из из томатов делается, а не из фруктов. Странно. Детская коляска старенькая больше никаких вещей не вижу утюг детский Я надеюсь, под низом ничего нету, и это был просто... было крылечко. Какой, кстати, вход. Полукругом сделан такой. Даже обои облупились, но только на месте Христос воскрес какой-то ключ, наверное, от дома. Слишком глифный для дома, ну, это что такое, для чего-то использовалась. В доме две печи. И больше ничего прикольно так Там две створки в поход. Не, одна. А это фотография. Это ж как неудобно. А вы сейчас? Блин, что? то это, для чего используется? Первое мое предположение, не знаю, знаешь, там типа для каких-то старых поверить, для домовых, может типа тут. Но на самом деле это какой-то бред и это скорее всего было какая-то... Для чего? Кто знает, напишите, для чего это. В общем, друзья, прошу прощения, что в прошлый раз не было комментариев. Собирались очень быстро и как-то внеплановая съемочка была. И Я просто, оказывается, ленивая жопа на самом деле. Но это вырежу, вы никогда об этом не узнаете. И как бы вот поэтому не получилось взять комментарии. Но я взял сегодня чуть-чуть побольше комментариев. Так что, зачитаем их. А, Наталья Ростова. Есть хороший надежный мост, но зачем он нам? Мы легкий пути не ищем. На самом деле это была идея Димки. Ладно, моя. Ну, блин, по хорошему надежному мосту неинтересно пройти. А тут всегда такая интрижка есть. Поэтому да. Шурик Якин, камера гоп стоп. снимки есть, а это, я если найду, да? тогда заговорился-то, Гоп просто в видео. Блин, нет, нет, нет, нет, нет. Гоп просто видео. Нет, все, я не слышу. Дикции плохо видишь. Да, понимаешь. Дикции, дикции вырабатываю. Ридер Хайс на 31 минуте 58 секунде это из вот этого вот видео. Это скорее отсутствие графона, плюс к производительности в некоторых играх фпс повышается, если персонаж не особо волосат. Блин, меня раскрыли. <свы> Все это матрица на самом деле. А где можно скачать полную версию без, без регистрации смс с матом? М -м как бы тебе сказать... Наверное, нигде особо. Но я иногда выкладываю э, какие-то бэкстейджи, какие-то моменты, которые были в выпуске, но по этическим соображениям я не могу их вставить в сам выпуск, потому что нас смотрят и дети, и взрослые. Как обычные мужики завода, так и выпускники да. института благородных девиц. Поэтому переходи по ссылке в описании в группу, в наше застывшее время, там я иногда выкладываю эти бэкстейджи, и там есть чатик, который мы все обсуждаем, и там институт благородных девиц есть, конечно, но есть и не институт благородных девиц. Владимир Мазуров отправил 200 рублей на квадрокоптик привет от Мазуровых. Чем смог, братишка? Спасибо, Владимир Владимирович, я помню творчество. Алена Милс, ребята, расскажите про свои велики. Хочу велики, но не могу определиться с выбором. Вот смотри, значит, подожди, сейчас расскажу. Вот такой не покупайте. это Алена, смотри, значит, у наших великов в чем преимущество? У них есть руль, он нужен для того, чтобы рулить. Сиденье для того, чтобы сидеть. И педали для того, чтобы крутить. Вот. В принципе, еще есть колеса. Вот, вот, вот, вот так нужно выбирать велик, Если все это есть, то он подойдет, в принципе. Ну, а на самом деле, что если что рассказывать? Если тебе нужно в городских условиях кататься, то пфф, любой. Велик, который тебе нравится, покупай, не заморачивайся. А если серьезный нужен, как, как нам, то бери просто чуть, чуть подороже, чем обычный велик, который продается в Ашане. А, надеюсь, помогут. Сделайте музыку потише. Сделайте музыку потише. Хорошо! Ирина Букшина. Надеюсь, я правильно прочитал. 30 дизлайков поставили те, кто не любит часть печеньками, потому что больше нет причин их ставить. Если ты ставишь дизлайк, то ты не любишь чай и печеньки. Ребятки, оставим ваши комментарии вот в этом доме и в том месте, где нашли офигительные Сильные часы. Нет, я в оси на гнезда не полезу. Комментарии от застывшего времени в застывших часах. Это ж так символично. Надеюсь, они закроются. это хорошее место все главное теперь успеть по дому прежде чем дождь пойдет